С полный зал людей. А ты Все. уже снимаешь? Готово начинать, да, да. Маткует привет, да. Маткует привет. Спасибо. Привет. Поехали, да? Идем. Свалится, нет? Нет, хотя, да. А, вот так, и так, ну попробуем на этой доске. Попробуем. Вот. Есть и это есть. Так, ну, собственно, первообразный. Эй, брат. Ру... Выберите Паша, ручку внизу. Ручку. Внизу ручку. Выберите? Внизу, внизу. Вот первая, слева, да. Да, а, Все, победа. О, боже мой. Можно среднюю выбрать линию. слева можно меньше. Да. Бегу высоких цехнований. Ну, собственно, наука арифметика базируется на свойствах остатков отделения на простые числа. Это, я думаю, вы уже поняли, да, по жизни. Самое главное, да, что есть на свете, это остатки отделения на простые числа и все, что с ними связано. Ну, вот давайте мы а, будем доказывать одну великую теорему. Ну, чтобы ее сформулировать, а давайте я сразу ее сформулирую, а, она утверждает или еще что-то непонятное. Она утверждает, что все не нулевые остатки от деления на простое число, какое угодно. Вот берете любое простое число, p, да? Вот тогда оно порождает, ну ноль я его не пишу, а также все не нулевые остатки, да? Так вот теорема утверждает, что существует такой остаток а, да? Что 1, то есть А в нулевой А в первый, А в квадрат, так далее. А какой? А если точнее, P-2. А что вот это вот равно вот этому по модулю P. То есть, что есть остаток какой-то, да, ну, не на не естественно, будет, который своими степенями перечисляет все. Ну, то есть, например, там, возьмем какой-нибудь простой год, недавно случившийся, 2017 год, последний простой год, исторически последний, крайний. Следующий будет 2027, если не изменять память. Простым. Ну, вот, 2017 год, простой, да. Значит, соответственно, Uh, есть 2016 ненулевых остатков, а деление на 2007. И утверждает, что существует какой-то остаток, да, который возводится в разной степени, и получаются все эти остатки. В данном случае он оказывается равным 10, например. То есть uh, в данном случае оказывается, что 1, 10, 100, тысяча 10 тысяч... И так далее, 10 значит, в степени 2015, вот эти 2016 чисел все дают различные остатки, предметы 2017. Все, все различные и все, соответственно, перечисляются. Но, так сказать, для десятки это можно как-то там проверить, там тоже, опять же, как это быстро проверять, я потом расскажу чуть позже, наверное, мы успеем. Но то, что это существует для любого P, это очень красивая и достаточно сложная теорема. Ну, Собственно, сегодня мы будем ее доказывать, если мы успеем, то двумя способами. Но, по крайней мере, одним я думаю, что успеем. Так, ну давайте какой-нибудь пример приведем. При P равно 7, например, что у меня получается. Остатки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем двоечку на удар. что у меня будет? 1, 2, дальше 4, да, дальше что? 8, то есть 1. Печалька не работает, да? Значит, двойка, заходите, не является первообразным корнем, по модуле как говорят, да? Ну, а кто является? Ну, тройка, например, является. 1, 3, 3 в квадрате это 9, то есть 2, да? 3 а в кубе это 6, я каждый раз до 3 просто умножаю, просто 18 это будет 4, и, соответственно, 5, да? И 5 и 3, 13, это уже один, Ну все, 3, 4, 1. то есть 3, это первообразно. Ну давайте начнем это утверждение вот доказывать. Страница, да? Страница плюс, да. Опа. Угу. Ну и начнем с такого соображения, которое нам заодно подспудно позволит установить отдельный факт. Ну Вы, наверное, все его знаете или многие из вас. А, малая теорема фирма. Поднимите руку, кто знает. Вот мы ее еще раз знаем по пути. Это наша теорема. А вообще поднимите кто знает доказательство, что первообразный коин существует. То есть кто здесь зря? Ну ничего, вы углубите свое. Заходите. Вы углубите свое. Здесь один слово такой и один слово такой. И еще вот Вот. Ну, есть вот это вот получше. Вот. Значит, смотрите, будем сейчас рисовать такие диаграммы. Диаграммы по модулю. Вот, например, по модулю 7. Давайте возьмем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? И будем диаграмму тут вот эта доска, она может дать другой цвет. Да? Это вот симпатично. Для нас это будет удобно. Вот я домножаю на 2, да? Каждое число домножаю на 2. И смотрю, куда переходит. 3, 6. 4 в 1, да? 5 переходит в 3, да? да. Чем не переходит? Вот. Что, что переходит? О, уже переходит, да? Так. И, наконец, 6. 5, правда? Вот у меня получилось 2 колечка маленьких таких, по 3 в каждом. Колечки имеют одинаковую длину, и оба представляют собой цикл. Если я возьму за основу тройку, то будет 1, 3, 2, 6, 3, 2, да? То есть 1 в 3, 3 в 2, 2 в 6. А дальше, соответственно, 4 у нас, 4, 3, 5, 5, 3, 1. И, наконец, 6, 2. Uh, нет, что-то не получалось. Нажми не, не назад. Главное, что не мог туда попасть. Uh, Еще раз. А, я понял, там вот, вот каждую мазню в а, а, все. Ага. Вот и получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вот это вот один цикл шесть. Ну и мы как бы каждый раз мы ищем один цикл шесть. Ну давайте установим следующее свойство. Вот этой системы по любому модулю с любым а. Вот у меня объект, вот по кругу такие нарисованы эти остаточки. 1, 2, 3, 4 и так далее, p минус 1. И вот у меня есть какая-то ашка. И я рисую вот эту диаграмму, диаграмму, э, в которой 1 переходит в а, 2 переходит в 2а, ну и так далее. Да? То есть ш, все куда же там переходит как-то. Вот какое у нее э, фундаментальное свойство, которое верно по, по любому простому модулю, с любым а, Такое фундаментальное свойство вот этой диаграммы, да, то есть у меня получается, в принципе, что это такое, ну это такой граф, да, в общем-то это граф, причем, как он называется, ориентированный, ориентированный граф, да? да, то есть стрелочки, с каждой вершинки растет стрелка куда-то. Вот, самое главное свойство, ну давайте я сам произнесу, хотя вы, наверное, уже поняли, что вот так не может быть. Ну и вообще вот так не может быть, не только с единицей, но и с чем угодно. Не может быть, что А несравнима с B по модулю P, ой, ну только не а. C. И за лучше было сделать D. C несравнима с B по модулю P, но A, C сравнима с AB по модулю P. Это ведь ровно то, что здесь нарисовано, правда? Берется два остатка, Умножаем на А, и они схлопываются в один и тот же остаток. Так, ну и кто, по, по, кто может произнести, да, почему это так, почему это сводится? B минус C не равно нулю, да? Так. По модулю P. А, тоже не равно нулю по модулю P. То есть, у меня есть... Разница между AB и АС раскладывается вот такое произведение, да, и в нем ни один из множителей не делится на П. То есть это сводится к фундаментальному свойству простых чисел, что делимость на простые числа не рождается из ничего. Она должна родиться из одного из множителей. И это связано с основной теоремой арифметики, и там это доказывается, либо она через этот доказ, но, как правило, она доказывается через это утверждение. То есть вначале это утверждение устанавливается, что а, значит.. Ну а как это утверждение останавливается? Тоже, наверное, э, ну давайте это чуть-чуть это напомним, не знаю, все ли прям помнят, наизусть, да? Э, то есть э, а? Все, переключилось? А? Переключились. Переключилось? Переключилось. Ага. Вот. То есть э, э, я хочу что сказать? На самом деле что? Ну если вот это, если я ну нулю, что, что было бы идеально? Если бы я нашел какой-то остаток, который э, нейтрализует а. То есть какой-нибудь остаток, который при умножении на а даст единицу, да? Тогда я сразу все докажу. Вот у меня было равенство нулю по модулю p, но я умножил на какой-то остаток, и вот это вот произведение просто равно единице, тогда я и получил, что b минус а равно нулю по модулю p. Значит, соответственно, все упирается в наличие обратного. Для остатка наличие обратного. Ну, давайте это и докажем, что для любого остатка существует что обратно. Что это значит? Что Я ищу вот такой вот x, что a умножить на x равно единице по модулю p, Да? А что это значит, что равно единице по модулю p? Значит, отличается на кратное p, правда? От единицы. Так? Теперь уже все знают, да, что для взаимно... Вот, а, а, остаток по модулю p, p простое. Значит, все остатки до него будут взаимно снимать. с ним. Это, это диафраграмм. Диафраграмм. Для любых двух взаимно простых чисел существует домножающие на их... Целое, что получается единица. Ну и в данном случае, так как p простое, это ласт взаимно просто, значит существует такое, такие, такое решение. И значит, вот это вот x вот как раз при домножении надо, да, это единица, Ну и по сути это то же самое, что у меня система остатков образует поле. Да? Поле. Что такое поле? Это где можно складывать, вычитать, умножать и делить систему остатков отделения на простое число. В ней можно выполнять все алифметические операции. Так, пока все понятно, да? Ну, для низкующенных, надо сказать, диофантов уравнение что-то более сложное, чем основной тема арифметики, из которой это как бы очевидно. Ну да, да. Ну основная тема арифметика как раз из этого. Но доказать все в, в другую сторону, сторону да, в Из этого выводится э -э уже основная тема арифметики. Так, хорошо, значит, мы с этим разобрались, мы поняли, что вот эта вот картинка, она будет, э -э она будет выглядеть так, что э -э в каждую вершину ведет ровно одна стрела. Это означает, что это взаимно однозначное соответствие. Да? Вот. Но если это взаимно однозначное, ну, я сейчас все не буду уже дорисовывать. Если это взаимно однозначное соответствие, то понятно, что речь идет о чем? Да? Вот так, Давай. А это происходит, вот, если мы добавляем какое-то определенное А. Да? То есть мы то произвольное, то донажаем, но определенное, а определенное да. Одного. да. То есть мы зафиксировали один какой-то статус. И каждый другой умножили на этот один. И тогда у нас получается вот такая картинка. Но понятно ли, что если у меня есть граф, который реализует взаимно соответствие, то есть реализует перестановку вот этих вот остатков, то он разбивается во что? В компонент, ну, в циклы, да, в циклы. То есть получается, что я могу сделать? Я просто беру какую-нибудь точку, начнем, например, с единицы, да? Иду в А. Ну пошел. Иду дальше куда-то, пошел в А квадрат. Ну, возможно, я вернулся в единицу. Тогда приехали вот у меня. Если я еще не пришел в единицу, дальше дальше у меня... Я не могу обратно в А вернуться, да? Потому что иначе в А будет торчать две стрелы. Значит, я куда-то еще, либо в единицу. Ну, то есть каждый раз я буду плодить новые остатки, да? Каждый раз. Повторов никогда не будет по этой самой причине, что у меня граф реализует значит соответствия. Ни в какую точку не входит где. Ну тогда чем это может закончиться? Либо единицы. Не либо, а просто единицы, да? Просто единицы. Заходим. <coughs> То есть, так как никуда, вот в предыдущие моменты мы не попадаем, а всего конечное количество остатков, значит, наступит тот самый час, когда это зациклится и зациклится ровно, непременно через первый элемент. Ну и дальше можно будет нарисовать, как бы, э, если это перечислены все остатки, то я нашел первообразный коврит, правда? Вот. Если не все, то давайте начнем еще с какой-нибудь остатка и снова. Э, Какой-то B перейдет в B, A, в B, A квадрат. А вот так может быть? Почему? Потому, что... Нет, я имею в виду следующее, что вот здесь цикл получился длинный 4. А не, можете? не можете. Почему? Потому что у нас увидишь, что A куб вот, сравнится с единицей. Правильно. Да. Мы имеем тогда, что B умножить на A в куб сравнимо с B, а мы умеем сокращать. Как мы уже говорили, да? Поэтому отсутствие следует, что а в кубе сравнимо с единицей. Но это откровенным образом противоречит тому, что здесь у нас единицы настала только на четвертом месте. Поэтому оно раньше не произойдет, но э, с другой стороны через 4 произойдет обязательно, потому что э, ой, куда все за А через 4 произойдет обязательно, потому что ВА в четвертой естественно будет равно В раз А в четвертой было равно единице, да? <coughs> То есть следующий взятый нами цикл о, лавочка, печки лавочки. Значит, следующий взятый нами цикл окажется той же длины, что и предыдущий, правда? Так. Хорошо. Одно из двух, друзья мои. Либо. Все, приехали. Ну тогда у нас 8 остатков, а 9 это непростое Ну, в данном случае. Ну, короче, в общем случае, конечно, может быть, приехали. То есть, в общем случае, может оказаться, что. А в степени p-1 пополам равно единице. У меня один цикл p-1 пополам длиной, и второй цикл тоже p-1 пополам длиной. Но если это не так, то у нас есть еще зеленый цвет, да? и есть еще остаток, который не попал в эти. Тогда мы, ну, уже совершенно очевидно, да, что следующий цикл тоже будет длиной. Ну, в данном случае 4. Ну, и что мы в результате получаем? Что p-1 разбивается в... Целое число циклов длины L, где A в степени L, это уже я в общем виде говорю, да, при любом P все остатки от деления на P, не нулевые, их P-1, разбиваются в целое число, например, K циклов длины L, да, то есть их количество равно K в на L, где L это такое, что A в L ты сравнимы с единицей по модулю P, а, и вот эти все предыдущие, ну, короче, вот эти все различные. А в степени минус 1. Все разные мод P. Так. Согласны? Поднимите руку, кто понимает теперь, что мало тебе все равно верна. Вот так. А в чем она заключается? Да, действительно, в чем? Мало а теорема фирма говорит, что А в степени P-1 всегда равно единице. Вот такая вот теорема. Потому что А равно единице, да, а P-1 делится на да? И. Все. То есть, иными словами, давайте вот поймем, что происходит с любым остатком А. Любым, какой бы мы ни взяли остаток. По модулю простого числа. Что с ним происходит? С ним происходит следующая история. 1а а квадрат так далее а в степени l-1 а в степени L совпадает с единицей, а в степени L плюс 1 совпадает с А, а в степени 2L минус 1 совпадает с А в степени L-1. А в степени 2L совпадает с А в степени L с единицей. А в степени минус l, l тоже совпадется с единицей. Ну, короче, тут -то степени тоже, ну понятно, просто 1 раздельный на a, это тот, который при двинуте, да, это единицу. То есть у меня получаются все целые степени. Я могу. А, как бы закрутить по такой вот окружности в разные стороны все целые степени от, от возведения, ну, все целые степени какого-то остатка И, верно, следующее утверждение. Да? Следующее утверждение. Я не хочу новый лист. А можно чуть-чуть куда-то это сдвинуть? Вот капельку чуть-чуть вот сюда. Вот так вот. и сдвинуть. Им так не бывает? Не бывает. Ну ладно. Тогда, значит утверждение, которое должно быть теперь совершенно очевидно, стоит в том, что А в степени m сравнимо с единицей по модулю p, тогда и только тогда, когда m делится на L. В частности, в частности, А в степени p минус 1 сравнимо с единицей по модулю p. Мало тем, фирма уже доказана. Но мы хотим большего. Сейчас, вопрос. Да, да, да, да. Что такое L? Нет, тут-то понятно, что такое. Да, вот, что такое L? это самая маленькая положительная степень, в которой а дает единицу. И она по очевидным причинам всегда существует для любого остатка. Для единицы – это первая степень, для минус единицы, для минус – это вторая степень. И остальных мы, в принципе, не знаем. Какие-то там степень. То есть для любого остатка существует степень, которая впервые дает единицу. Эта степень, внимания называется по определению. Вот сюда, да, по определению. Ордер А, по модулю p. Порядок. Порядок остатка. А по модулю P. Да, это группа, на самом деле, ну, это группа всех остатков по умножению, просто, всех ненулевых. Вот. Все ну это, так как, может быть, я не исхожу из того, что все знают, что это группа. Но да, после, но то, что это остатки, знаете. То есть у меня есть, а, у меня есть такая, как бы, корректно определенная функция. Она называется порядок. Она имеет два аргумента. Нужно подставить простое число и какой-то остаток отделения на это простое число, Минус И всегда будет некоторое целое положительное число в качестве ответа. Для единицы оно всегда будет равно единице, для других остатков оно будет больше единицы. Вот, это порядок. У него такое свойство, у него такое свойство, но это я уже возьму новый лист и напишу. А для любого. Сейчас уже не можно, наверное, Давайте чёрный. Для любого простого P, ну давайте нечетного, ну потому что для двойки черных там всего один не нулевой элемент единицы и про него нечего разговаривать, неинтересно. Для любого простого нечетного P и для mm. любого не нулевого остатка А по модулю P. Диано, что орд А по модулю П 9 П минус 1. Это то, что мы вынесли изначального отрезка нашей лекции, которая почему-то дв... у нас время остановилась. Да, очень интересно also, back... и видите, вот тут вот идут <LC> маленькие часики на самом деле в доске okay. вот. а все я понял отлично будем уставить из них у нас еще час правильно да. прекрасно да. дальше начинается warrior. дальше начинается трэш сейчас будут многочлены то есть до сих пор все понятно и просто теперь начинаются серьезные вещи Теорема. Теорема. Пусть f от x это многочлен с целыми коэффициентами. Ну, там, не знаю. а n, x n плюс так далее, плюс 1 x плюс а 0 ну для определенности, конечно, а n э, не равно нулю по модулю p. Мы будем его рассматривать как многочленских центрами в остатках. То есть мы будем считать, что если а n делится на p, то оно просто равно нулю. И что этого члена нет. Понятно. Да, то есть получится да. вычтый. Вот. Эм. И вообще не будем различать многочлены, если они вот. Э, друг из друга, получается добавлением какого-то многочлена, у которого все коэффициенты делились на p. То есть мы такие просто не различаем. Мы сразу, сразу говорим о многочленах, у которых коэффициенты являются вычисленными, являются остатками. Вот. Так вот. Ну, то, что я сейчас написал, я все равно говорю. Это означает, что дег, то есть степень многочлена f равна n. Да, потому что я нашел старший коэффициент, который отлично от нуля. То есть у любого многочлена существует самый старший коэффициент, который отлично от нуля. И это его, как бы, вот при каком x-в оно стоит, называется степень. То n при x v стоящий а n, да, вот, называется степенью многочлена. Так вот, теорема. Тогда существует самое большое, то есть не более m mm. равно f различных, корней. да, вычет корней, вычет от, вычет от корней, видите, различных, ну то есть я, я не буду различать, если они на, на p отличаются, конечно, если, да, но что такое корень? Что же корень? Что сравнимо с 0. Правильно, f вот, a сравнимо с 0 по модулю p, то есть делится на p. То есть, итак, у меня как бы новый язык. У меня сейчас вся жизнь, вся наша жизнь в ближайший час и последнее там сколько времени проходит в некоторой системе чисел, которых конечное количество, их p. 0, 1, 2, так далее, p плюс 1. Они остатки или иначе лучше сказать вычеты, потому что я не различаю единицу и p плюс 1. Вот. И мы рассматриваем многочлены с этими коэффициентами, и мы рассматриваем уравнения. Когда мы многочлен приравниваем нулю, но приравниваем опять, Мы приравниваем нулю, означает, что мы говорим, что делится на p. То есть если я равно нулю, значит делится на p. То есть что мы ищем такие остатки, при которых значение многочлена делится на p. И естественно, это не зависит от того, какой класс вычетов я взял. Если от одного делится, то от следующего тоже будет делиться, потому что разница как бы себе, многочлен все коэффициентов которые делится на p, поэтому при постановке любого целого числа то, что будет получаться, будет тоже делиться на p. Вот. Но ну, а теперь я спрашиваю, сколько разных корней у него может быть. Разных, то есть, чтобы э, вот именно разные вычеты были корнями. Не то, что я к А прибавил П и получился снова корень. Так не считается. А именно разные, которые не сравнимы с предыдущими. И вот оказывается, что вслед за теоремой, которую вы, наверное, прекрасно все знаете из обычных веществ чисел, да, что у Многочлена не больше корней, чем его степень, Следует еще и такая теорема, которая тоже верна. Ну, как, напомнить доказательства или бог с ним? Для вещественного? Нет, для обычных вот этих. То есть, в смысле, для, для остатков. Пофигу, да? Нет. То нет. же самое, просто все а то, то же самое. Кто помнит доказательства, что да, что многоченной степени фигурное n. Теорема безу. То не есть это теорема безу. Теорема безу также устроена, как здесь. Просто все нужно делиться на p. И там будет ключевой момент. Ключевой момент будет такой. Все-таки ключевой момент я поясню. Вот я нашел один корень, и тогда x минус а выделяется как множитель внутри f от x, правильно? Mm -hmm. Опять же, все по модулю p также работает как по э, просто обычным числам. А теперь пусть у меня есть еще один корень b. Что тогда написано? f от b сравнимо по модулю p с b минус a, которое не равно нулю, не сравнимо с нулем по модулю P, умножить на G от B. И вот какой вывод мы из этого делаем? Да, то есть если это был корень, то при произведении двух не делящихся на P мы не можем получить делимость, значит второй делился, то есть у многочлена G был корень B. И тогда степень-то на единицу меньше, и мы продолжаем разложение. x минус B выделяем, ну и все. Дальше все то же самое. В обычном случае с каждым выделением одного линейного множителя у нас степени уменьшается на единицу, и число корней уменьшается на единицу, и поэтому либо в какой-то момент просто возникнет многочлен, не имеющий корней, ну, здоровье, такое бывает, ну либо в какой-то момент мы а, получим, что у него прямо n корней, но потом уже будет, извините, константа а n выделена в у которой как у многочлена корней, естественно. поэтому, да, что я сказал? Константа, рассматриваемая как многочлен, не имеет корней. Потому что при постановке любого вычета она дает себя саму на выходе. Многошлен имеющее одно и то же значение, а именно это касса. Так. Отлично. Ну что ж, вот вооружившись такой теоремой, мы можем продолжать. А именно. Давайте рассмотрим. Вот такую ситуацию, что P простое, нечетное. А не нулевой. Вычет D его степень. То есть просто рассмотрим, ну, рассмотрим произвольную ситуацию. Да, нет. да, конечно. Я как три линии написал, думаю, значит, уже не равно, на самом деле равно. Итак, <coughs> рассматривается произвольная произвольной ситуации, что обнаружился какой-то остаток какого-то порядка P, d, какого-то порядка d. Ну и что мы знаем? Что d делит p-1, правда? d делит p-1. Но это еще в скобках, потому что в данную секунду я этим пользоваться не буду. Я сейчас сделаю утверждение. То я... Ну, потом я про это вспомню. Но пока я сделаю утверждение. Тогда. Тогда. Многочлен. x в степени D. Минус 1. Имеет ровно Д. корней и вот они только почему минус один как стирают вот так да нет ластик ты тысячи тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч Зачем я стерж? Все правильно. А какие корни? Перечислите мне. Один. А. А квадрат. Молодцы. Один. А. А квадрат. Так далее. А в степени D минус 1. Кто скажет, что их не D? Это же порядок, да? А. Раз порядок, значит, они все по определению разные. Почему они все корни, спросите у меня? А почему действительно они все корни? Давайте проверим. А в степени К в степени D минус 1 равно А в степени D в степени К минус 1. Не поспорите, нет, сочмитесь. Ну, теперь уже все очевидно, да? Потому, Потому что вот а, это... а с этой это же единица, поэтому это 1 с к минус 1. Но это, извините, номер. То есть это вообще ноль. Ну да, вот это. Да. Вот это сравниваем, а ну это просто ноль. Так. Давайте попробую ластиком стереть это. Какая кашка зеленая. Отлично. Вот. А почему нет других ранее? О! Почему? Кто скажет? Корней не более D. Да. Правильно, корней не более D. Да. Да. Других нет. То есть все корни любого многочлена вида x степени D-1, минус где D это порядок какого-то остатка от деления на P, любой такой многочлен имеет корнями только степени этого А. И никаких других корней не имеет. Потому что этих степеней уже D, а у него степень D. То есть x степени D минус 1 раскладывается, давайте я прям напишу в явной форме, то есть x D минус 1 равно x минус 1 на x минус а на x минус а квадрат и так далее, на x минус а в D минус первой степени, и это равенство по модулю P. То есть это, если вы приведете это все к многочлену. Справа у него будут коэффициенты отличаться от этого кратными на p. То есть будет x z и минус 1, а посередине будет все делиться на p. Так. В частности, смотрите. В частности, никаких других элементов порядка d не будет. Ни одного. Порядка d элементы могут быть только из этого списка, потому что любой элемент порядка d должен быть решением этого уравнения. А у него больше нет корней. Поэтому... Все элементы порядка D могут быть только здесь. А теперь вопрос на понимание: сколько здесь элементов порядка D? Нет. Это порядков. Например, один имеет порядок не D все-таки, да? Один имеет порядок один. Сколько остатков? По модулю B имеет порядок равный D. Равный, а не девящий D. А, все остаток просто сделать. Вот так, так, так, так, так, так, так. Все. Точная формулировка. Нужна точная формулировка. И точный ответ. точная формировка и ну, Я думаю, публика делится на два слота. Один — все очевидно да, и понятно? Тем, кто вообще насколько очевидно, что даже не хочется произносить, да. вот, а другим просто не особо и понятно. И все-таки я... произнесите, кому очевидно. Поднимите руку, кому очевидно. Ладно. да. Даже не пустые. Произносите. А? D. Нет, не D, D их имеет порядке делящие D. Дело в том, что если я взял, например, вот, предположим, у этого А был порядок 12, да? Какой тогда порядок у А в кубе? Чтоб капитан очевидно скажет. На эту тему. 4. Потому что 1 А в кубе, А в 6, А в 9, а дальше А в 12. Предыдущие все по обретению. Пред... Да, среди этих да. Я Это количество чисел, которые взаимопросто Число. D. А верно, оба правы, да. Э, ответ. <реклама> Фи от <реклама> Д <Фи. реклама> остатков <реклама> порядка Д. ФИ это количество взаимно простых с Д чисел от единицы до Д. А давайте докажем это. Ну, сейчас, ну, может быть, вот не, все раз, не все искушены в теории числа, насколько что знают, что это фиат Д, поэтому так. нужно было определить, что теорема. это. Теорема. Да, давайте, вот это теорема-ответ, сейчас мы ее докажем. И... Поехали. Страницу новую. Отступление. Отступление. К Отступление к эйлеру. Для любого n больше в единицы фи от n это число а, не число, а количество, лучше а написать. Количество чисел среди 1, 2 и так далее, n взаимно простых с n. Ну, от единицы равно единице по определению, но это и так понятно. Единица сама с собой, в общем-то, взаимно проста, а больше никого от единицы до единицы нет. Ну, поэтому, в принципе, можно было. вот, Значит, количество взаимно простых. Ну, не знаю, пример какой-нибудь. Ну, вот, например, если n простое, то это что? f-1, да. Если n равно 12, то фе от n равно? 4 Ом, молодец, да. Если эфир равно 20, то... Ой, если n равно 20. Считать надо, да? На самом деле есть такое свойство мультипликативность. Это F10 на F2? Да, есть свойство... Ну, не совсем так. Это F4 на F5. Потому что мультипликативность условная. Она только... Ну, я сейчас, честно говоря, в эту степь пока углубляться не хочу, про поведение фи. Вот. Но, в общем, так или иначе, можно просто в лоб посчитать, а, ну, да, что будет 8 штук. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Вы не не задумываете, почему все простые числа, кроме терки ки 2 заканчиваются на, 3, на 1, 3, 7 или 9. Потому что они должны быть взаимопростые с десяткой, иначе я не играю. Да? Вот. Бежать. Счастливо. Вот. Итак. Для каждого n, ну, понятно, корректно определяется число. Теперь, почему это именно оно? То есть, смотрите. Пусть орд орд а по модулю п равно d и пусть к Взаимно просто с D, заходи. Тогда, значит, что я э, хочу доказать. Э, ну, я, тогда ОРД, ну, во-первых, ОРД А в степени K и, естественно, он меньше или равен D, потому что А в К, и в Д, как мы, ну, понимаем, да, уже равно D, поэтому остаток, он может быть только меньше. Да, но... В то же время, в то же время КМ плюс ДН равно единице для некоторых М и n. Согласны? Не проспоришь, да? Диафантовое уравнение основное, да? В то же время КМ плюс ДН равно единице, и тогда А в катой в степени М. Мне продолжать? Продолжать, да? Ну давайте продолжим. Равно А в степени КМ. Одно писал, что в французской школе, но вопрос, сколько будет 2 плюс 3? Все школьники хорму отвечают 3 плюс 2. Потому что их не вычет сложение, а вычет тому, что оно перестановится сразу. Это школа бурбаки. Так, для чего равно А в степени К в степени Н? Ну, равно А в степени КМ, да? Ну, КМ это 1 минус ДН, правда? Правильно? А... Тогда это а в степени 1 умножить на а в степени минус dn. То есть а в степени d в степени минус n. Пока. Вы со мной согласны? Mm. Что такое а в степени d? а единица в степени минус n? Все еще единица, да? Единица любой степени единицы. Значит, этого нет, а это просто a. Mm. Итак. То есть. Если. Но к и д равен единице, то существует такое m, что а в катой в равно а. Правильно? Ну тогда, извиняйте, тогда порядок а меньше или равен порядка а в катой, потому что можно а в катой обозначить за b и получится, что а равно b в степени m. У числа b в степени порядок не превосходит порядок числа b. Так, не грохнуло сейчас? Не грохнуло, нормально все? Итак, смотрите, если, заходить, если, значит, k и d взаимно просто, то а в в некоторой степени равно просто а. Из-за вот этого уравнения. Но тогда Порядок авкей ну, порядок порядок в этой степени не больше, чем порядок авкей, естественно. Да? Но, но это как раз порядок а. То есть у меня получается, что вот так верно и вот так верно. Вот так верно и вот так верно. Вот так верно и вот так верно. Это же D. То есть мы получили, что D также и не, не меньше, никак не больше, а. И не меньше и не больше. А значит равен. все Отсюда орд А вкатой равно D. Но это только часть дела. Правда? Это та часть дела, что если я взял остаток взаимопростой с D. Ой, число взаимопростой с D, то порядок будет равен D. А теперь другой вопрос. Пусть оно не взаимопростое. Почему он не равен? потому <съемка> что. Хорошо. Значит, пусть теперь а запятая d равно, ну, например, t. Так до а в степени К. В степени D деленной на t. Это же целое число. А -а -а. Больше единицы. Так? Можно уже и не продолжать, да. Ну давайте, тем не менее. Это то же самое, что А в степени D. В степени k делить на t, ну какая, блин, разница, да? Это все равно d умножить на k делить на t, правда? Но k тоже делится на t, поэтому это тоже правомерно записать. Тоже целое число. Ну, то есть единица в степени k делить на t. Это целое число, поэтому единицу можно в нее развести. Получить единицу. Вот, то есть а, отсюда будет следовать, что орд А в k никак не больше, чем d делить на t, потому что d делить на t уже... Ну, да. ну и даже 9, ну не важно, в общем. А строго меньше, да. Все. <связь> <связь> У нас на самом деле почти все готово для доказательства первым способом того, что существует свой корень. Чуть-чуть еще надо. Чуть еще Чуть-чуть надо. привет, Привет, привет, привет! За вечер. У него собеседование. Я его пытался втащить, но он тяжелый и мне пересекнул. Вот, так. Хорошо. Итого, смотрите, что мы в результате имеем. Вот у меня P, простое число, да? Простое число. Вот у меня P минус 1, сложное число. Вы уж не простое точно, да? Ну, если P нечетное простое, ну, часть, да. то нет. Конечно. Почему? 我... А это 3. 3. У меня а больше ну, а а 3? 3. 3. Не, не, нормально. 3, нормально. А -1 Ой, да. <связавленный> <связав> <связав> <связав> ну ладно. Короче, P-1 тоже есть. В принципе, 3 нам годится для кода. В общем, есть P и P-1. P-1 это то число, которое делится на все порядки. Всех элементов. Согласны? Из-за малотерейной фирмы или из-за того, что мы рисовались диаграммой. Видите, sí вот это делители, Делители. минус один, вот они, давайте, L1, L2, L, R, R делитель, да, так, для каждого из них либо-либо. Либо существует остаток, у которого такой порядок, либо такого не существует. Вот с этим сложно поспорить, да? Если не существует, тогда ноль элементов порядка. Вопрос. Да. Мы рассматриваем на делителе p-1. Да? p-1, да. Все остатки по модулю p и нулевые должны иметь порядки, делящие p-1. Так, перечислим все делители числа по минус один. Перечислим? Перечислим. Для каждого из них зададим вопрос. Он реализуется как э, порядок какого-то элемента, какого-то остатка, или он не реализуется? Но если он не реализуется, ответ элементарен. Тогда у нас ноль элементов порядка 1. А если реализуется, то сколько? Не ноль, не а сколько? А сколько? Смотрите, если он реализуется как порядок какого-то элемента, то есть существует порядок, существует элемент порядка 1. Да, мы же только это и доказали, да? Тогда их фиат Фи Фи Фи 1. Их либо 0, либо фиат 1. У нас других вариантов нет. То есть мы перечисляем а все делители а числа по а минус -1. 1, про каждый из них спрашиваем, а существуют ли вообще остатки с таким порядком? Или их не существует. Ну вот, например, вот это вот LR, это P-1. Про него тоже задают такой вопрос, правда? Если не верна теорема о первообразном корне, то 0 элементов порядка P-1. А если верна, то сколько? Петра. Видите, как круто. Мы еще не доказали теорему о первообразном корне. Мы уже знаем, что если мы ее докажем, то... Он не один будет, а их будет фи, а кто минус один. Вот. Хорошо. А вот теперь я возьму и сложу вот эти числа, которые стоят вот здесь. Справа. Фи от L2. Вот, возьму и сложу. Фи от L1. Плюс фи отель L2. Плюс так далее, плюс фи от L2. Ну, наверное. у нас L1, самый маленький делитель по минус 1, это просто единица. Ну, на самом деле, да. Наверное, до единицы есть. Так это единица, наверное, да? То здесь не актуально все писать. У нас он есть, он ровно один, он единицы, у него F от единицы, то есть единица таких. Но дальше мы не знаем. Теперь внимание. Предположим, я доказал, что это равно p-1. Понятно ли, что все? Да. Поднимите руку, кому понятно? Давайте тогда поясним немножко, потому что это ключевой момент. Сейчас еще раз, если верно это равенство... Да, если верно верное... это равенство, то здесь нигде не может быть 0. Да. Ну вот, э, я, собственно, предполагаю это сейчас доказать. То есть, значит, давайте предположим, что вот это будет доказано, да? Что я докажу, что сумма фи от делителей какого-то числа по всем его делителям равна этому числу как раз, вот ровно самому. Тогда я все докажу, потому что любой остаток имеет какой-то порядок, ну, именно из этого ряда, потому что я перечислил все делители, а любой порядок делит минус 1 То есть все остатки здесь живут, среди вот этих вот чисел. Все минус 1 остатков живут. И поэтому, когда я просуммирую все числа нули или фишки, то у меня должно получиться минус 1 А с другой стороны, я сейчас покажу, что когда я фишки все просуммировал, у меня P-1 получилось значит 0 либо не может то, что любой 0 выбивает брешь из этого равенства, и уже p-1 у нас не получится. Получится меньше строго. Но раз так, то значит все эти числа равны не нулю, а φ вот и в частности φ от p минус 1 тоже именно φ от p-1, они 0. А значит, существует, из этого следующего существует порядок p-1. То есть существует первообразный корень. То есть меня-то интересует на самом деле вот это число, вот, вот здесь что происходит. Но для того, чтобы это установить, я просто пишу вот такую сумму. Она равна п 1 следовательно, ни одно из чисел не, обяз... не может быть нулем. Они все равны фи. В частности, последнее тоже должно быть равно φ. А значит, существует элемент порядка минус 1 А элемент порядка π-1 по определению является первообразным корнем. Угу. Есть контакт. Итак, наличие первообразного корня свелось к теореме. Эйлера, как водится. 10 теорем существует имени Эйлера, наверное. Теорема Эйлера. Может, больше, да? Я думаю, больше, сейчас. Теорема Эйлера. Номер 57. Ну или 179, другой номер раз. А, потроллил, а? Так вот это, если кто-то будет монтировать фильм, это надо в начало фильм. 57. 57 это номер кетчупа, а не серии 57 это количество элементов в двумерной проективной плоскости над полем из 7 элементов. Это игра добрый. Так, количество карточек. Да, настоящее. Там 55, ну да, 55. Количество этих рисунков да. кетчуп, не кетчуп. Больше не Так. Ну хорошо, ладно. Теорема Эйлера. Для любого N из N сумма φ Д. D ОД Делит N равна N. То есть L что-то доказал? Чистит Да. Внезапно, внезапно. Так. Вы знаете, это доказательство, оно обладает таким свойством. Оно буквально в одну строчку, и ни хрена непонятная. <смех> просто вот это вот самое загадочное, самое удивительное доказательство, которое я знаю. Формально его проверять, ну, вот просто ты увидел, и все понятно, да? Потом покидаешь вот эту вот комнату, где она написано, ничего не понятно. Как это Потом опять написал, и все понятно. Но опять ничего. Смотрите. Запишем. Дроби. один разделить на n. Два разделить на n. N разделить на n. Вы согласны, что их n? Мы просто подумали. Сократим их. До упору. Ну, то есть до несократимых. То есть до. Не сократим. Вот я всегда. Не понимал. Несократимый не должен писаться вроде отдельно, но мы пишем слитно. И не, не возрастающая функция. Мы же пишем слитно, а по правилу не возрастающая должна быть раздельно. Нет. Почему? Не должно быть. Ну, это же причастие. У нас причастие есть. Ну, в общем, как-то вот меня всегда, это математически, он вот немножко другой. По правилу, русского языка, вроде как не возрастающий, всегда пишется раздельно. А вот И, же, в математике, если вы А, а возрастающая, для причастие пишется в предложении. Не возрастающий, а убывающий. Да. Не нет, ну не всё-таки не, не догоняющий меня там. как он, спортсмен. а, а возрастающий — это другой, другой природы слова. <къех> не возрастающий — это более прилагательное, потому что оно просто постоянно может возрастать. Возра возрастающий — не потому что он возрастает в какой-то момент времени на протяжении действия. — Дай а он... математику обратно. — Ладно, да. Ну, в общем, вы поняли. Сократим, да не сократим их. дальше все понятно, да? — Да. Ну что, сократим. Ну вот, давайте теперь смотреть, какие знаменатели бывают. Что может быть знаменателем? Делители, да? А все или не все? все? Все, потому что любой делитель встречается хотя бы, ну вот, допустим, у меня n равно n равно k, но тогда ну, ну, тогда, например, k делить на n равно 1 делить на l. И вот вам, пожалуйста, вот этот делитель леп встретился. Да? То есть любой делитель очевидным образом встречается в этом ряду. Теперь вопрос, а сколько? Вот у меня есть делитель какой-то, делитель d. Сколько вот таких? Фиат фиат. D. Блин, фиад d, да? Ну, очевидно же, что фиад d. Ну, все дроби, которых мы же не сократили. Мы это сократили, да не сократимо. А их будет фиад d, потому что это ровно скруст сколько будет несократимо ровно меньше для все время заказано. только ни хрена не понятно мы пока не пойкнули эту комнатам доказано согласны все для любого делителя ровно фиад очевидно будет здесь дробей любой делитель встречается в знаменателе. значит сумма фиад по всем делителям это ровно столько сколько здесь дробей но никто не будет спорить что здесь n все все доказан. доказано, первообразный корень существует. Вот так вот. Что, круто? Ну, ну, понятно. понятно, но ни хрена не, не, не понятно. Это обычное состояние при изучении. После того, как мы их до да, несократимых не <coughs> да. сократили. Да, сократили до несократимых, да, все сократили. У меня остались все равно, я на различных дробериях, не правда ли? Хорошо. Что у них в знаменателях? Ответ, делители. Числа d. Числа M. Вопрос, все или не все? Ответ. Очевидно, все, потому что любой делитель ну, хотя бы вот в таком виде представляется. Хорошо, тогда возьмем любой делитель и посмотрим, сколько дробей, у которых d в знаменателе. Столько, сколько в числителе различных чисел меньших d, взаимно простых d. Ну, то есть, как это совершенно невероятно. Я говорю, я это доказательство не могу понять. Я его могу воспроизвести, как обезьяна или как попугай много раз. Ну, не понимаю я его. Вот, вот все верно, все, конечно, верно. Ну, да? понятно. Понятно, да? Ну, я завидую. Я завидую. Вот я вот это, но мне все равно, мне каждый раз это непонятно. Я не понимаю, как может быть так просто выглядеть очень неочевидное утверждение. Вот. Либо оно в какой-то другой вот, планете, в какой-то там... Очевидно, да, и мы здесь вот пытаемся нащупать. В общем, вот так, все, все, ничего больше. Ну вот, да. Кто его понимает, возьмите задачу. Объяснить сегодня маме и папе. Доказать теорему Эйлера, маме или папе, сформулировать и доказать. И вот я ручаюсь, что не все справятся с этой задачей. То есть э, будет, за, за, будет забыт прием. А может и нет, может, я недооцениваю вас, но все гении туда все справятся. Так, ну что, первым способом мы все доказали, правда? Аккуратно все это вели, вели, вели, вели. Теперь более сложный, но может быть немножко более такой приятный, что ли, способ. Длинный, такая, длинная дорога, дорога. Через тернии к звездам. Так. Сейчас, а, а это, это была короткая дорога. Да, это была короткая доказательство, Самая короткая, которую я знаю. Что, успеем? не успеем? Да нет, успеем, у нас все готово. Вот смотрите, что такое P-1? Это Q1 в степени α1 умножить на Q2 в степени α2. И на QR в степени αR. Уже хорошо, да? Каноническое разложение на множители. Существует? Существует. Единственное? Единственное. Так, значит, для любого остатка А по модулю П, орд А равен q1 в степени бета-1, q2 в степени бета-2 и так далее и qr в степени бета согласны? Где? Где что? Где все бэитые, бэитые, что? Не превосходит. Да? Не превосходит а, это. Ну, это стандартный прием. Да? Любой делитель любого числа раскладывается те, тем же самым образом на множители. Ну, тем же самым, ну, с точки зрения того, что все степени должны быть не больше, чем те, которые были. Хорошо. А утверждение. Утверждение. Uh, существует такой А1 по модулю P, что орда А1 равно Q1 в степени альфа 1 умножить на 2 в степени β2, QR в степени βR. Сейчас первое альфа 1, 1, 1, 1, 1 а да, остальные какие попало? А beta, потому не, не заданы. Да, то есть. Beta, mm -hmm. да, какие угодно, но утверждается, что существует элемент, у которого в разложении на множители здесь стоит максимальная возможная степень q1, ровно та, которая у q-1. Понятно ли утверждение само? Доказательство противного. Доказательство от противного. Доказательство будет так, Значит, пусть нет, а пусть для любого B модулю P орда B равен Q1 степени, как бы это сказать, гамма, гамма да, один и так далее, где гамма-1 строго меньше, чем альфа-1, так? Ну вот тогда выглядит утверждение, что все входящие, тут вот эти вот, я не знаю, какие, но все э, степени при первом простом строго меньше. Да, но тогда, когда э, орд B является делителем числа Q1 в степени альфа-1 минус 1 умножить на Q2 в степени альфа-2, так далее qr в степени альфа r. Понятно, да? Все порядки всех элементов делят p-1 делить на q1. Это, это число. То есть, итак, если не существует среди порядков, Хождение q1 в максимально возможной степени, если не существует, то тогда все порядки всех элементов делят q1 в степени альфа-1 минус 1 умножить на все остальное. То есть делит p минус 1 делить на q1. Согласны? Согласны, да? А почему это плохо? А потому что отсюда... Для любого b по модулю p, b, b в степени p минус 1 делить на по 1 равно чему? Единицы единице по модулю p, потому что а, <coughs> а, b в какой-то степени равно единице тогда и только тогда, когда степень делится на порядок. То есть многочлен x в степени p минус 1 делить на q1 минус 1. Мне продолжать? Имеет p минус 1 корней. Все остальные. А так не бывает, потому что многочлен имеет количество корней, не превосходящей своей степени. Сейчас еще раз. Еще да. раз, да. Это вот такой момент. Да. да. Такой. Последнее. Значит, получается, что какой бы остаток я не взял, его порядок всегда не альфа, а меньше. Значит, все порядки делят вот эта величина. Но тогда любое число вот в этой степени уже равно единице. Тогда любое число удовлетворяет вот такому уравнению, вот такому многочленам. А.. Этот многочлен меньше имеет степень, чем минус 1 Он имеет степень p-1, q1. И у него слишком много корней. P-1, всех. Противовечие. Так. Отлично. Итого продолжаем работать в условиях, когда p-1 равно q1 в степени альфа 1, q2 в степени α2, qr в степени альфа r. Да-да-да. Вопрос, есть, Давай. альфа 1 был равно 1, а, Значит, я утверждаю, сказать? что существует хотя бы один, у которого q1 вообще не входит. И действительно, да. так и есть. Так. Итак. Ну, я могу только для q2, естественно, да, сделать для q3. Угу. То есть, смотрите, бывают элементы каких порядков. Ну. Э -э -э Сейчас я вначале сделаю немножко другое, а потом уже вернусь. Пока запомню, да, что есть элемент порядка Q1 в степени α1 умножить на что-то. Есть элемент порядка Q2 в степени α2 умножить на что-то и так далее. Теперь утверждение. Пусть А1 это именно такой, да? Пусть орд А1 как раз равно Q1 в степени α1 умножить на W. В. Это все остальные. Тогда орд А1 в степени W равно... Продолжайте. Итак, пусть А1 это тот самый элемент, который имеет порядок Q1 в степени прямо альфа-1 максимально возможное, умножить на что? Тогда я возведу его в степень что там. И какой порядок будет? q 1 в 1 Ровно. Равен Q1 в степени альфа 1 в точности. Ну, потому что ну, мы, мы знаем уже, да, этот, этот эффект, да, что если мы взяли А возвели в какую-то степень, делящую порядок А, то порядок сокращается ровно в такое количество раз. Мы просто по циклу бегаем через, через 3, через 5. Вот. Итого, также для этого, для этого и для этого. То есть существуют числа, остатки какие-то C1, C2 и так далее, C порядков Q1 в степени альфа 1, Q2 в степени альфа 2 и так далее, QR в степени альфа 1. Последний удар состоит в том, что первообразным корнем будет их произведение. То есть это вот, этот метод дает вам вот прямо вот, вот этот первообразный корень 2. Значит, значит тогда c1 имеет, вот, имеет порядок F 1 точно. Что мне нужно, чтобы это доказать? что при произведении остатков, их, их порядки перемножаются. перемножаются, но, к сожалению, не всегда. Не да. Осталась только одна малюсенькая лема. Маленькая лемма, верная в любой абелевую группе. Маленькая такая лема, наверное, в любой абелевый группу. Ну, на обею группу можно положить с прибором, у нас, дел, у нас остатки, да, по модулю P. Значит, соответственно, теорема, да, лема, лема, если ОРД А ОРД Б наибольшие общий длитель равен если они взаимно простые, то ОРД АВ равен ОРД А умножить на ОРД Б, вот так. Сейчас будем доказывать. Это же, это же китайский стерео в остатках почти что-то, да? Ну там, так, ух, хрен я знаю, я сейчас, действительно, да. Если сложение, умножение заместить на сложение? Ну да, да, да, на самом деле, да, примерно. Ну давай сейчас все-таки строго докажем, раз уж. У нас есть время. Чем строже, чем будет? Ну все, к этому свели, у нас есть еще 10 минут спокойно. 10 минут, да. Так, итак. Доказательство лемы. Э, а, я не знаю, почему. Доказательство лемы. Ну и как бы вот из этого второго нашего доказательства на самом деле будет следовать хороший способ проверять ну, остатки на то, что они являются первообразными корнями. То есть это вот, вот это, она глубокая, она для понимания вот этой вот ситуации вся, да, то есть отыскиваешь порядок равный. Каждый отдельный простой в максимальной степени при разложении по минус 1. И дальше их перемножаешь. У вас получается то, то, что надо. Итак. Итак. Вот, если честно, я часто ошибаюсь, когда начинаю доказывать это. Сейчас вместе будем доказывать. Так. Пусть орда а равно t, орда в равно s. Но... ТС равен 1. Так. <coughs> так. Пишем 1. Запятая АВ, запятая АВ в квадрате. Ну, а сами левую группу, поэтому. Ну, в смысле, у нас перестановочно все. Там. Так далее. А в степени. Э, к каким степени еще придумать э, ну, клан, например. v, да? B в степени V и так далее. Ну, прежде всего, А в степени ТС. В в степени TS, наверное, понятно, что равно единице, да? Mm. То есть, как бы сказать, сверху мы все очевидно. Но если мы возведем степень произведения, А в степени TS, это а в степени Т в степени S. А b в степени ТС это B в степени S в степени T, правда? Равны единице. Цикл Т раз по S обнуляя, объединичивает a. Нет, b. А. Нет, В. А С раз по Т объединичивает А. То есть а умножить на B в степени ТС, очевидно, равно единице. Поэтому порядок является делителем числа ts. Порядок не, не больше, чем d. Так? А теперь. Предположим, что на самом деле все раньше. Ну, вообще, напишем, пусть А в степени В на b в, в степени В равно единице по модулю п. Так? Так. Так. Значит, что тогда? Тогда А в степени В равно b в, в степени минус В. Обозначим этот элемент за c. Так? То есть вот этот общий для них элемент за c. Так. Значит, что тогда? Тогда c... А, вот c в степени t. Чему равно c в степени t? Да, это a в степени v в степени t. То есть a в степени t в степени v. То есть единица в степени v, то есть единица, да? Так. А чему равно c в степени s? Единица. Да, потому что это b в степени минус v в степени s равно b в степени s в степени минус v. Равно опять же единица. А, то есть c в степени t сравнимо с 1 по модулю p, и c в степени сравнимо с 1 по модулю p, согласны? Да. А, но, а, но это означает, что t... А, сейчас.. Сейчас, сейчас, сейчас. А, орд. Орд c делит t, правильно? То есть раз t в степени t равен единице. Значит, порядок С делит T. Но одновременно орд С делит что? С. И что тогда? Мы знаем, что это равно T. Да, значит, Орд делит оба, значит орд С равен единице. Но извините. Извините. Но элемент порядка 1 существует только 1 это, 1. это 1. Это еще не все. Но это ближе. Это еще не все. Но это близко. А, что мы в результате доказали? Что мы доказали? Что в ситуации вот в этой, А в степени В равно единице, и Б в степени В тоже равно единице, согласны? Сейчас сравним или Сравним. сравним. Тут везде сравним. Mm -hmm. То есть смотрите, если какая-то степень произведения двух остатков, равна единице, то на самом деле единице уже равно и а в степени v, и а в степени, и b в, в степени v. Так? Да. И это действительно практически все. То есть отсюда a а в степени v равно единице по модулю p, и b в, в степени v равно единице по модулю p. Но тогда v делится на орд А, то есть на t. и V делится на S. И опять взаимная простота. Число, делящееся на два взаимно простых, делится на их произведение. Школьная арифметика. НОК равен произведению делить на НОТ. нод равен единице, значит НОК равен произведению. Мы получили число, которое делится на оба, значит оно делится на ног, значит оно делится на ST. Ну и все, из этого следует, что AB а, в степени В равно единице по модулю П тогда и только тогда, когда В делится на ст. Что это как не утверждение о том, что ОРТ АВ равен ST. Все, готово. Красиво, да? То есть мы заодно прошли через очень важное утверждение, которое в любой амбелевой группе будет верно. Как только вы что такое группу, вы сразу же сможете его доказать. Если есть два элемента порядка взаимно простых друг с другом, то их композиция всегда имеет порядок произведения этих двух. Ну а у нас для остатков: Если два остатка порядка там 7 и 13, то их произведение порядка обязательно 91, никак не раньше так довольно интересно, да? То есть это как бы ну, неожиданное утверждение, что вот эти все 91 да, остаток, все эти две степени, они все будут различны. Так, ну и что у нас осталось? У нас осталось 5 минут на то, чтобы записать теорему, критерий. Критерий первообразного корня. Критерий первого корня. А первообразный корень мод P тогда и только тогда, когда А в степени P минус 1 делить на QI несравнимо с единицей по модулю P. При всех. И от единицы до я e. Напоминаю, что это имеется в виду каноническое разложение. Q1 степени α1 так далее, QR в степени Вот и вот. Сейчас я пытаюсь понять, в какую сторону это. Ну, в одну сторону это очевидно, да? Если А первообразный корень, тогда они все не равны единице. Теперь мне нужно доказать, что если А A... А, это мы уже Если А не первообразный корень, то его порядок строго меньше по минус 1. Да. А тогда он, соответственно, имеет q, какой то q в какой-то степени меньше альфа. И тогда делится делит соответствие по минус 1 делить на q. Если а ну, если первообразный корень, то это очевидно, да? Раньше, чем через p-1 у нас единицы не настоят. Если а не первообразный корень, тогда орд, равен там, ну где-то стоит какой-то q там 3, например, в степени альфа 3 минус там 2, ну не знаю. Ну, короче, где-то будет спуск, да, с альфа вниз. Но вот ровно в этот момент орг поделит p-1 делить на q3. Потому что альфа 1 будет то есть получается такая замечательная проверка, чтобы проверить, что 10, например, является первообразным корнем по модулю, вот 10, да, первообразный корень по модулю 2017. Не так уж много надо, надо 2016 раскидать произведение простых. 2 в 5, да, на 3 квадрат на 7, правильно? Не бойтесь, я не так быстро читаю, это я вспоминаю. Ну, я 7 лет назад я раскладывал на Вот Вроде так. Значит, соответственно, проверить, надо, что 10 в степени 1008 не равно единице по модулю 2017. Сущие пустяки, правда? 10 в степени 2016 делить на 3, 672, Да не равно 1 с вами 2017 и 10 степени 2016 делить на 7 2 сколько это 61 на 7 2031 8 86 ну вот как бы на самом деле это за ладарифом числа делается знаете да что квадрат квадрат квадрат <связывая> То есть да, это все, ну там на компе очень быстро поверить, но да, на калькуляторе тоже. Ты, да, я, честно говоря, в свое время в а, Ну не, не совсем в уме, на, на лыжах, я на лыжах ехал и проверял. А просто Маркелов на мне проверяет иногда олимпиадные задачи, которые он для математической олимпиады московской, или для всех там, готовит, и он мне там одну задачу задач, с репьюнитами там была связана, в общем, нас сводилось к тому, что 10 не является, первообразным, является первообразным корнем. И почему-то он считал, что это очевидно. Там, э, почему он считал, что это очевидно? Сейчас скажу. Дело в том, что вот это, это дальше взаимно вот, э, однозначно соответствует утверждению, что не существует корня степени qi из а модулю п то есть Ой, дальше не пишет. P. то есть смотрите утверждение что э, утверждение что какое-то число степени p -1 делить на q и не равно единице эквивалентно тому, что из него не извлекается корень куты степени нет это не очень просто это нужно отдельно тоже доказывать это там рассматриваывается уравнение пишется p минус 1 равно к умножить на L. Рассматриваются все каты степени, все каты степени вообще, и все каты степени выделяют уравнению x в минус 1 равно нулю, То есть их может быть не больше, чем l. Ну и дальше устанавливается, что тогда их ровно, вот, как бы ровно склеиваются, ровно по, k. ровно по k. В общем, там некоторая такая работа, сейчас уже не проделаем. Ну и приводит к тому, что на самом деле извлечение корня данной степени то же самое, что в дополняющую степень равно 1. И он считал, что типа очевидно, что корень из 10 не существует ни квадратный, ни кубический, ни седьмой степени по модулю 2017. Я говорю, с какого рожена тебе это очевидно? Он говорит, ну это такое маленькое число. Видно, что нет Не, вот тут ты, парень, тормозишь. Но он, он как бы, не, не мог представить себе, что, как сказать, что он с Ну, короче, его переклинило в этом месте. Вон, он вот, считал, что это утверждение, очевидно, совершенно очевидно. Вот. Но там оно сводится к очень красивым делам. Водотичный закон взаимности, кубический закон взаимности и закон взаимности семьной степени. Но это уже отдельная история. Большая, да. Очень сложная история. Ну вот. Наверное, на этом все. Сейчас я подумаю, не, не забыл ли я чего-нибудь важного очень? Чего-нибудь очень важного. А! Хотел сказать, первообразный корень по модулю, например, числа.. 257 позволяет построить циркульную линейкой правильный 257-угольник. И даже 65 537-угольник. Вот так. И 17-угольник. Но про 17-угольник там все очевидно. Вообще для любого такого числа, это числа ферма простые, число 3 является первообразным корнем. И это тоже очевидно. На самом деле не очень очевидно. Это связано с квадратичным законом взаимности Карла Фредди Федауса. И вот на этом я, наверное, завершу.